Сети ресторанов быстрого питания «Карлс Джуниор» в Ставрополе ровно год. За это время у кафе появилось много друзей, ценителей настоящих бургеров. Я сюда часто прихожу один или с друзьями. Здесь всегда очень вкусно. Чтобы приготовить по-настоящему вкусный бургер, рассказывает повар Дарья, нужны только свежие высококачественные ингредиенты и открытый огонь. Плюс у всех поваров сети Carls Junior есть свой особый секрет. Каждый бургер я готовлю с любовью к каждому гости, желанием, чтобы каждый новый гость стал постоянным. Кроме вкусных бургеров, у сети ресторанов Carls Junior есть еще одна особенность а именно возможность бесплатно пополнить свой напиток. Отмечать свой первый день рождения в Ставрополе Калс Джуниор» будет ровно неделю. В эти дни будет действовать специальная акция. Мы приглашаем всех жителей и гостей города Ставрополя в наш ресторан. И в честь нашего дня рождения при покупке одного сэндвича вы получаете второй бесплатно. Добро пожаловать!